Всем привет добро пожаловать на канал с вами оксана и в сегодняшнем видео я буду шить бортик косичку из трех прядей косичку я буду шить из трикотажной ткани это эластичная ткань и очень хорошо растягивается и как раз подойдет для такого изделия также мне понадобится халофайбер, труба через которую я буду наполнять холофайбером косичку ножницы иголки нитки линейка сантиметр карандаш и швейная машина. Для того, чтобы сшить трехрядную косу, мне необходимо вырезать три полосы размером 18 сантиметров на 190. Кровать у меня в длину составляет 135 сантиметров. Поэтому на длину 135 сантиметров нужно добавить еще 40-50 сантиметров. Также, если вы хотите сделать косу более широкой, то можно ее сделать четырехрядной. Для этого необходимо будет выкроить 4 полосы, либо сделать просто полосы пошире. Теперь я сшиваю между собой эти полосы по короткому срезу. Трикотаж я буду сшивать на обычной швейной машине и обычным прямым швом, также можно сшить зигзагом. И у меня получается одна длинная полоса. Теперь я ее складываю вдвое лицевой стороной вовнутрь, изнаночной наверх. Сшиваю с одной стороны и по всей длине, и по, всей длине по краю. После того, как я шила, я ее выворачиваю на лицевую сторону и наполняю холофайбером. Скажу честно, что набивать холофайбером косу через трубу мне было не очень удобно. У меня довольно-таки короткая труба и не очень длинная палочка, которую я позаимствовала у своей дочери. Поэтому я решила попробовать немножко другой способ. Я опять вывернула наизнанку свою заготовку, по чуть-чуть вкладываю туда холофайбер и выворачиваю постепенно на лицо. Мне было так намного удобнее набивать косу, но к сожалению тоже это занимает довольно таки немало времени, поэтому наберитесь терпения, если будете тоже набивать таким же способом как я. Советую не набивать сильно косу для того, чтобы она была не упругая, более мягкая и ее было удобнее затем плести. Если вы знаете еще какие-то способы, как набить полосу, напишите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, это кому-то пригодится и кто-то этим воспользуется. Я уже набила холофайбером полностью свою заготовку и теперь я могу зашить отверстие. Вот такая у меня получилась коса, ставьте палец вверх, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, а я с вами прощаюсь, всем пока!